Здравствуй! Догадываюсь, что тебя удивил мой звонок. Кот Матроскин звонит не каждому. Мне срочно нужна твоя улыбка. Улыбаешься? Это правильно. Значит, я позвонил. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе кошачьей выносливости, крепкого здоровья и человеческой удачи. Пусть рядом с тобой всегда будут те, кто тебя любит.